Полгода вся страна живет в новых условиях, условиях военной специальной операции. А вот что происходит с обществом, мы попробуем разобраться с нашим собеседником. Это политический обозреватель канала «Царьград» и автор телеграм-канала «Умный еврей при губернаторе» Андрей Перло. Андрей Наумович, здравствуйте. Добрый день. Собственно, вопрос простой. Страна живет и во внешних условиях, и, мне кажется, во внутренних условиях в других уже полгода. А вот общество синхронизировалось с этими новыми обстоятельствами? Я думаю, что правильно ответить будет таким образом. Общество прекрасно э, осознает российское, что происходит. Русский народ прекрасно осознает, что происходит. Но русский народ и российское общество не считает происходящее войной. А идентифицирует происходящее именно как специальная военная операция. Россия очень хорошо знает, что такое война. Вот войну воспринимает как нечто, что касается каждого. А, наш образец войны ⁇ это Отечественная война, Великая Отечественная война. Конечно, пока а, ничего подобного тому, что вставай страна огромная, в России не происходит. Это с одной стороны. С другой стороны, а, огромная именно огромная, гигантская и непредставимая еще год назад солидарность, то, что социологи и политологи называют сплочение вокруг флага, это произошло. Многие думали в феврале-марте, что сплочение вокруг флага будет кратковременным, что вызванные войной экономические сложности для отдельных семей и отдельных граждан это сплочение размоют и будет э, некоторое недовольство существенной части общества происходящим, но ничего подобного нет. На самом деле те цифры э, массовых опросов общественного мнения, которые мы периодически видим в публикациях Фом и в Цом, они совершенно четко соответствуют э, действительности. Вот, как человек, который участвует в том числе и в так называемых качественных социологических исследований, исследованиях, я готов об этом свидетельствовать. Абсолютное большинство, колоссальное большинство, 80-85-90% населения страны полностью поддерживает политику президента и готова эту поддержку не только высказывать, но и демонстрировать своими усилиями добровольными, по помощи российской армии, по помощи Донбассу, по помощи югу Украины, или уж не знаю, как правильно сказать теперь, бывшей Украины, по помощи людям, которые там живут. Как-то так. Понятен ваш ответ, но я хотел бы, чтобы вы прокомментировали вот следующий тезис. Собственно говоря, у ряда военных обозревателей я встречал уже требования, о всеобщей мобилизации. Так вот, я хочу вас спросить, вот конвертировалась ли эта поддержка в непосредственно мобилизацию на фронт людей? А я, а я на это вас спрошу, а что, государство российское уже обратилось к народу с предложением или просьбой, или приказом о мобилизации? Насколько я могу судить... О мобилизации говорят некоторые, не все, из так называемых военкоров, а и некоторые, очень мягко сказать, не все, из политических обозревателей или политических деятелей. Будучи человеком штатским, не военным, я не имею права морального высказываться на тему, нужна ли мобилизация. Я считаю, что это дело Министерства обороны, предлагать президенту проводить или не проводить такие вещи, угу. но до тех, пока президент не сказал, что пора, и не объявил мобилизацию, простите, а о какой, а, а, о реакции на что народа мы должны вести речь? Очереди из людей, которые хотят добровольно вступить в ряды российской армии, причем людей как молодых, так и не очень молодых моего возраста, в разных регионах России я видел сам энтузиазм при формировании добровольческих батальонов, например, в Казани, я видел сам. Это то, за что я готов отвечать как журналист и политический обозреватель. Я это видел сам. Множество людей, которые едут в Донбасс, чтобы воевать и оказывать помощь, я видел сам. Ну и надеюсь, что кто-то может сказать, что я и сам принимал некоторое участие в этой помощи, конечно, по сравнению со многими другими, крайне незначительное. А а мобилизация, я абсолютно уверен, что если дело дойдет до этого, то это будет означать, что российское общество, российский народ действительно из стадии специальной военной операции вступил в войну. Это будет другая история. Угу. Тогда великая песня «Вставай, страна, огромная», Тогда мы все как один, тогда все для фронта, все для победы. Этого сейчас нет, но этого нет не потому, что люди этого не хотят или к этому не готовы, а потому, что государство не обращалось к людям а, с таким требованием, государство не говорило вперед, вступайте в ополчение вот прямо сейчас. И я абсолютно уверен, что а, характер -то той а, кампании военной, которая происходит, он абсолютно не требует таких мер. Угу. даже близко не требует. Но это мое личное, частное мнение. Еще раз повторю, военным экспертом я не являюсь. Я к вам, и поэтому я, кстати, не прошу военных оценок. Мне интересует именно ваша точка зрения, как человека наблюдательного, знающего наше общество, знающего коллективное наше бессознательное и сознательное коллективное тоже, как работает. Я так понимаю, что вы считаете, во всяком случае, что наше общество вполне себе так внутренне подсобралось, мобилизовалось. Можно так трактовать эту ситуацию? Я думаю, что наше общество едино в понимании, что происходит противостояние с Западом. И это противостояние нельзя... В этом противостоянии нельзя уступить. Я вам расскажу одну историю, которую, ну, скажем так, мне рассказывали, осторожно скажу, вот. Я готов ручаться за то, что история истинная. История вот какая. Проводили э, фокус-групповое исследование в одном из, э, скажем так, центрально-черноземных российских регионов. Можно я не буду называть? Можно. Где вот. Проводили очередную фокус-группу ну, в сельской местности, скажем так, в небольшом городке. А по окончании исследования очень часто людям, которые, ну, люди полтора часа работали, отвечали на вопросы, это именно работа не всегда для людей приятная и такая комфортная, вот, принято дарить подарки Ником фокус-группы, иногда просто конверты, ну, понятно, да, да? да? И вот люди получают эти конверты от интервьюера, заглядывают в них, говорят, слушайте, ну, неплохо за полтора часа работают, а потом, моментально сорганизовавшись, незнакомые прежде друг, друг с другом люди... Вот. А для фокус-группы это важно, чтобы люди не были знакомы между собой, ну, чтобы их мнения, так сказать, не пересекались. Вот. А они моментально организовались, 10 человек, выбрали из своей среды, ну, как им показалось, наиболее ответственного человека. Там такая была заведующая местной библиотекой, ну, понятно, пожилая, авторитетная женщина. Вот. Отдали ей эти конверты, она говорит, да, нам сейчас нужнее, она так интересно выразилась, бойцам на папиросы. Вот, ну, пожелаю, Но пожилой уже человек, видимо, ассоциации с Великой Отечественной войной, вот бойцам на папиросы они решили отправить эти деньги. Ну табачок-то И... табачок в окупе так. никогда лишним не бывает, вы же сами понимаете. Совершенно, совершенно верно. Вот, mm -hmm. Это очень характерная для сегодняшней России вещь. Люди, еще вчера не знакомые друг с другом, совершенно почти спонтанно попав в ситуацию, когда у них есть возможность помочь фронту, они моментально начинают это делать. Я приведу другой пример, гораздо более масштабный, вот, но, ну, ну, может быть, несколько менее трогательный. Да? Вот у меня есть хороший знакомый, очень известный российский политолог, работавший прежде референтом президента, Алексей Чедаев. Очень известный в российской политологии человек. Так. Вот Алексей Чедаев сейчас стал... Одним из тех людей, которые собирают средства на беспилотники для армии. Угу. И он это организовал в таком, ну, в, с помощью своего телеграм-канала в таком, я бы сказал, крайне масштабном порядке. То есть, будучи энтузиастом беспилотников в мирное время, вот, ну, там, катаясь на горных угу. лыжах с ним, разные склоны, там, в, в море выходя, сни, снимая значит это все дело. И будучи знатоком и любителем этого дела, он, во-первых, для начала отдал армии всю свою коллекцию этих беспилотников. Там у него было несколько штук разнообразных, очень профессиональных. вот Потом организовал, выяснив, значит, проведя некий опрос среди профессионалов, что именно лучше всего для действия армии, организовал очень масштабный сбор средств и регулярно там раз в какое-то время очередную партию этих беспилотников уже унифицированных передает войска. И это лишь один из примеров, из сотен примеров подобной деятельности. Я вот понял ваш посыл, я тогда, разрешите, его разовью и сразу спрошу вот такой вопрос. Может быть, это моя субъективная точка зрения часто я встреч и я склонен разделять эту позицию в комментариях к нашим публикациям в соцсетях я встречаю часто эпизоды такого народного поддержки буквально когда там поисковики например подмосковье передают своими наискатели ну на фронт да уже да я тоже вот. да. я обратил внимание на то что вот такая вот поддержка от мелкого бизнеса частного там фермеры кто что может в России есть, и вот точка зрения такая, в России есть большое число людей богатых, неприлично богатых даже, если хотите, на, на взгляд некоторых читателей наших. Я не вижу такого крупного меценатства от наших олигархов. Есть какой-то комментарий на этот счет? Вы знаете, у меня есть комментарий следующий. Я знаком с несколькими людьми, как вы выразились, неприлично богатыми, которые э, очень мощно, участвуя в помощи армии и отправляя в Донбасс, ну, например, в Донбасс, э, в прямом смысле караваны, значит, э, КАМАЗов, наполненных гуманитарной помощью, вот, э, говорили мне, ну, зная, что я там связан с разными телекомпаниями и, и человек публичный, слушай, если хочешь, ты расскажи, что вот из такого-то региона мы отправили вот сегодня 20 тонн. Но только ради бога, я не хочу, я устал уже от этого, мне не нужно, чтобы моя фамилия там была. Ну к черту, ну скажи, значит, общественность собрала эти 20 угу. Или там местное отделение «Единой России» это сделало. Я, я понял. Я почему? Ну ты же, в общем, ты же не прячешься ни от кого-то. Ты там депутат местного законодательного собрания в этом регионе. А почему? Слушай, говорит, ну неудобно. Если бы я, говорит, камуфляж сам надел с автоматом в руках, но годы мои уже не те, нет, ну давай вот анонимно. Угу. Поэтому я бы э, не стал... Э, есть, наверное, люди, которые на этом пиарятся. Ну, конечно, есть. Вот. Но я не думаю, что можно говорить о том, что вот, значит, богатые люди России самоустранились. Скорее, очень серьезное есть как раз единение этих людей. Другое дело, что со своими возможностями вот, они предпочитают действовать, ну, может быть, на другом уровне, скажем, осторожно. Потому что ну, кто-то на один беспилотник собирает этот миллион рублей некоторое время, потому что миллион рублей для него большие деньги. Вот, мы простые и смертные, вот. а кто-то действительно покупает эти КАМАЗы вот, и, не, и не хочет, в частности, кстати говоря, и не хочет, чтобы судачили о том, какой процент значит, своего состояния он потратил. У -у -у. Я могу его понять в этом смысле. Услышал, хорошо. Тогда вернемся к состоянию общества. Вы... Собственно говоря, его охарактеризовали вполне, на ваш взгляд, я так понимаю, что он вполне соответствует текущему моменту. Вопрос вот такой. А государство. Вот вы же были чиновником, среди прочего, понимаете, внутренние вот эти, да, механизмы организации труда, нашего управленческого. А вот государственная структура, нет, мобилизовались в этом смысле, в смысле управления экономическими процессами, которые нуждаются совершенно в другом подходе, как мне кажется, организации работы более оперативной с обществом, с гражданскими я... институтами. Я понял вопрос. Можно я сразу начну отвечать, потому что вас сейчас унесет немножко не туда, вы уж мне простите, пожалуйста. Тут надо понимать вот какую вещь. Государство Российское... Как раз если чего в сложившейся ситуации и опасается, то это создание атмосферы чрезвычайной угу. или, если угодно, военной тревоги, военной мобилизации. Государство в сложившейся ситуации делает все, чтобы с точки зрения обывателя, с точки зрения простого человека, насколько это возможно, все шло как обычно. Это не значит, что государство не сообщает людям о трудностях, которые, э, ну, с которыми мы все сталкиваемся. Это не значит, что государство скрывает информацию там об экономическом спаде. Нет. Но государство сосредотачивает свои усилия на сохранении рабочих мест, сохранении обычного э, э, хода экономики и э, сохранении для людей, в большинстве, по крайней мере, российских регионов, того образа жизни, который был до начала специальной военной операции. Угу. И, в, и, поэтому, и поэтому нет сказать, что государство мобилизует общество. Нет, государство этого не делает. И оно, как мне кажется, не делает этого совершенно сознательно, до самого последнего момента. Ну вот я бы привел такое сравнение историческое. Когда началась Великая Отечественная война, государство, естественно, сразу объявило всеобщую мобилизацию. И практически первые же слова, которые были сказаны, были слова «началась Великая Отечественная война». И дальше люди четыре года в этом жили. Но если мы посмотрим чуть шире, мы обнаружим, что Советский Союз, Россия того времени, ведь почти непрерывно воевала и до этого, ну вот, мой собственный, мой собственный дед, значит, Ефим Тейтельман, он погиб на фронте в 1941 году, в сентябре. Но воевать он начал задолго до этого. Он в 1938 году в армию ушел, и он был на Холфенголе, и он освобождал Львов, и он был на Финской. То есть все это время шли войны. Но эти войны не требовали полной вот этой мобилизации, если можно так странно выразиться, это были войны мирного времени для Советского Союза. И, тем отлич... и все, в общем, понимали, чем отличались боевые столкновения с японцами там на Холфинголе и Уотере Хасан, например, с войной с нацистской mm -hmm. Германией началась. Вот если посмотреть... Ну, если сравнить, то, наверное, специальная военная операция на Украине по масштабам, скажем так, проникновения этой этих военных действий в общество скорее соотносимо с финской войной, в которой участвовали сотни тысяч человек, с, вот с первыми столкновениями с японцами может быть по масштабу добровольчества и энтузиазма общественного с войной в Испании, где наши в интербригадах воевали, вы знаете, угу. но не с Великой Отечественной, не с войной с большой буквы, если угодно. И государство российское... Ну, я не думаю, что э, на всех уровнях именно эти сравнения приводятся. Наверное, дело же не в сравнениях. Но государство российское очень хорошо понимает вот эту разницу. Мы все очень хорошо понимаем, в чем разница между войной с большой буквы, в которой участвуют все. И войной, которую, э, ну, военными действиями, которые, да, ведет русская армия, э, но ведет... Э, еще не требуя усилий каждого человека в каждый момент времени. Понимаете? Понимаю. Вот, вот в такой мы ситуации. Во всяком случае, ваша точка зрения ясна, и она имеет право на вполне обоснованность, и на существование. Андрей Новович, завершая, времени мало, и вы занятый человек, я хочу спросить, какой совет вы бы дали сейчас россиянам полезный в этих жизненных обстоятельствах, какой житейский? Очень простой. Ни один из нас не должен э, пребывать в иллюзиях, что начавшаяся война скоро закончится. Специальная военная операция на Украине, безусловно, закончится победой России достаточно скоро. Но тяжелое на истощение война с Западом в масштабах одной человеческой жизни может не закончиться никогда или, по крайней мере, закончится очень не скоро. Та новая холодная война, которая началась и которая э, будет прорываться в горячую фазу локальными боевыми столкновениями в разных местах земного шара, она будет продолжаться столько, сколько мы с вами будем жить на свете, и, боюсь, еще некоторое время после того, как мы от старсти помрем. если нам суждено умереть от старости. Нужно понимать, что то, что началось, оно всерьез и надолго. Пока мы совсем их не победим, пока мы совсем не уничтожим вот этот несправедливый мир, в котором э, существует мировой жандарм за океаном, пока не, будет, не возникнет тот многополярный мир, в котором много независимых государств сосуществуют и каждая из них имеет право на свои интересы и сферы влияния, до тех пор это не закончится. И поэтому жизненный совет состоит в следующем: Не надо думать, что завтра будет подписано некое мирное соглашение и мы снова начнем ездить отдыхать, я не знаю в хорватию или там в Чехию, в Карловы вары не начнем. Это враждебная земля надолго в масштабах одной человеческой жизни навсегда. они нас всегда будут ненавидеть и всегда будут пытаться нанести нам урон, а мы в ответ будем наносить урон им Годы и годы и годы. Ну вот такой вот отрезляющий прогноз и анализ от политического обозревателя телеканала Царьград и автора телеграм-канала "Умный еврей при губернаторе" Андрея Перлы. Андрей Новиц, спасибо большое, что нашли время поговорить. Спасибо. всегда за ваше настроение. Оставимся на связи, а вы оставайтесь с нами. С Форпост будет всегда интересно. До свидания. Спасибо.